Здравствуйте, я Марина Климова. Моя новая лекция посвящена самой проблемной зоне – единый налоговый платеж и единый налоговый счет. Те ошибки, которые вы могли уже допустить или собираетесь допустить в будущем, я постараюсь предотвратить или рассказать вам, как их безболезненно исправить. Давайте поговорим и об ошибках в уведомлении, и об ошибках в платежке, и о том, как правильно коммуницировать с налоговиками, для того, чтобы они вас поняли по поводу распределения единого налогового платежа, зачета и возврата соответственно. Сум. все это смотрите на видеоконсультант